Привет, с вами Киевское море, мы на Киевском море непосредственно. Сегодня у нас интересное видео, мы обещали сделать отдельную передачу о штопоре. Много видео есть, скажем так, в Ютубе разными специалистами. Изначально производитель продает такие джиголовки, ну вкрутыши, с проволочкой с двумя заводными кольцами. То есть она тут крепится, потом проволочка и опять заводное колечко. Но они, скажем, имеют определенную длину. И когда потом вот эту всю снасть собрать до кучи, то в силиконе очень далеко, скажем, в хвосте уже непосредственно этот будет э, тройничок. Мало того, нет свободы движения, если вот при поклевке силикон освобождается, ну не совсем оно, скажем, э, свободно ходит. Мы хотели бы рассказать именно о таком монтаже приманки. Этот уже монтаж в сборе. Вот одна, вторая, третья рыбка. Сейчас будем показывать, как это все делается. Еще хотел сказать, есть, скажем, видео, которое рассказывает про застежку. Они крепят вот сюда застежку, оно как бы не имеет свободы движения. То есть она зажата, скажем, в рамках горизонта. Плюс слишком близко будет к джиголовке крючок. то, то бишь вот это расстояние слишком будет короткое, если изначально вот это которая на двух заводных кольцах железная часть удлинитель она длинная это короткая вот у нас есть скажем нечто среднее золотая середина что мы делаем одеваем заводное кольцо потом одеваем вертлюх вертлюжок потом опять заводное кольцо и вешаем э, тройничок что это нам дает больше свободы но тем не менее но похоже больше на глухую джигу потому что внутри вкручен штопор но мы ловим не на один крючок, а два крючка. Тройник выходит из силикона, вот таким образом. И здесь свобода полная свобода вращения, то есть ничто не сковывает наживку. То есть рыба держится здесь, силикон отдельно, его не травмируют зубы, ни щуки, ни судака. А рыба держится на этих двух крючках. И потом обратно же, все это можно после поимки рыбы спрятать в силиконку, опять поставить, и у вас опять заново готовая, то есть не разбивается силикон, ну, плюс два крючка. Ну, в основном мы считаем, что это использовать надо на таких, скажем как, ланкер City Shaker. Вот модель такая. На релакс копыта, манс Предатор, то бишь это Dragon Lunatic. Это, на какой-то на 4-х Акара. -4 R4 модель называется, то есть, которая на двойник как бы мы ставить, ну, нам не нравится, как они на двойнике работают. Либо на глухой джиг, джиге, либо ставить уже на вкрутыш и ставить тройничок. Тогда будет более результативные поклевки, то есть будет превращаться в рыбу, которая будет у нас на кукане или в садке. То есть это собирается, в принципе, ничего сложного нету. То есть берется вкрутыш, крутыш, срывается, снимается с него все лишнее. Берем вертлюжок, берем два заводных кольца. Специальные этот, у них есть специальный зацеп. Это специально для того, чтобы разводить заводные кольца. То есть мы берем, просто одеваем на джиголовку. То есть это происходит вот так, примерно. Потом берем вертлюжок и дальше одеваем. Берем следующее заводное кольцо. Берем теперь тройничок. рациональный более способ и получается такая вот нехитрая конструкция то есть заводное кольцо вертлюх, заводное кольцо то есть свобода мало того у тройников как правило тройник это на самом деле двойник и к нему припаян еще один крючок если внимательно посмотреть вот, вот этот крючок припаян к этим двум крючкам и у них скажем есть некая плоскость вот этот крючок относительно вот этой плоскости он вниз торчит Но, как правило вот этим крючком который припаянный надо вниз в рыбку а плоскостью то есть вверх к спинке берем теперь вот силикон это у нас фет свинким свинкимпакт, по моему да это свинкимпакт. То есть, берем вкрутыш и просто крутим посерединке, крутим. То есть, мы вкручиваем пружинку. Теперь берем еще маленькая хитрость. У этого с троих крючков, вот этот крючок, который будет входить в силикон, его надо чуть-чуть подразогнуть. Чуть-чуть. То есть не сильно, но подразогнуть желательно. Он тогда будет лучше выходить из силикона при поклевке. Освобождаться будет. Померили, где он должен заходить, берем, просто пробиваем в силикон. И вот на ваших глазах получилось, получился монтаж на штопоре. То есть ничего сложного, очень удобно, надежно. Поклевки освобождаются легко из силикона. То есть выходит свободы. Трофейных экземпляров у меня знакомые ловят только на штопор. То есть только там щуку весной ловят только на штопора. Ставят большие тройники и, скажем, ловят щуку на такие высокотелые приманки. Ну, всего хорошего. С вами Киевское море. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, будем снимать видео. Всего хорошего. Пока. Приманки на двойник ты ее не используешь, потому так будет колбасить. А на штопоре то, что надо.